21-годового гражданина России Ягора Дудникова затримали 6 травня 2021 года за то, что я нагучил ролики для телеграм-канала «Отряды гражданской самообороны». Егору неодноразово обещали депортацию, вместо реального термина, за сотрудничество со следствием. Но, увы, не осудили на 11 годов возможного режима. На днях стало понятно, что Егора переводят на 3 года в тюрьму. Меня затримали жестко. Поспеть у тяши не было сил, их было шмат, я один. Я одразу понял, что до да чего. Працевал губас, не шкодующих рук, били ногами и руками при затриманне. Кричали «Мразь, добегался!». У меня все в очах потемнело. Наступствами затриманья стали синяки и расколотый зуб. Мне сказали, что я закликал людей до Гвалту до до супрацовников правооховных органов. После затримания меня повели домой, там был пиратрус. Завели в здымную квартиру, дед, у которого я вздымал, я и спал. Меня два раза ударили ногой в грудь, и после этого завели понятых. Начался пиратрус. Конфисковали мою аппаратуру, два телефона, три особистых дюнника, документы, карту и 60 белорусских рублей. Потом надели мешок на голову и повели. Я был у пальницы, меня подванетовывало. Але при этом истерики не было. Калишманаля посадили на колени, сказали молчать. Але я зрядку говорю с дедом и поглядал на котку Аэлиту. Я разумею, что Махчима я ее больше не обажу и развивтвусь с ней. После оператрусу изнул мешок на голову и повели до автомобиля. В машине закинули на заднее сиденье, руки были постоянно у кайданках, сказали, что поедут за из меня. Сажать бульбу. Так пожартовал один из их. Казали, как бы я сказал то, что им треба на камеру, и тады, Махчима, меня депортируют до дома. Меня били, бо я вину не признавал. Били жестко. Правда, прошло уже месяц. Синякову зусим за не засталось.